Последний день лета, разбитые корабли заброшенный Берег, который любили мы на часах осень По щекам слезы, ты меня не спросишь, но мне не надо слов